Машаль, ну что ж, начинается, черт возьми, финал Fidges E против Seven Forces E -Sports. Две команды сильнейшие в рамках турнира Erkend Sirius Open Cup number one. Best of 3 и map пик на сегодня таков. А, карта Мираж это, между прочим, выбор команды Seven Forces. Карта Vertigo. Выбор команды Fidges e И десайдером падает карта Inferno. Но она же остается за командой Fidges eSports. Очевидно, скорее всего, это стей. Учитывая, что все-таки команда находится в обороне. И, наверное, здесь интереснее было бы начинать как раз-таки в обороне, хотя. Я за этот турнир уже настолько всего насмотрелся, что и не берусь даже пытаться предугадать. И да, и да, команда из России команда из Эстонии. У нас сегодня с вами не просто турнир, так он еще и такой вот интересный турнир. Ни одна страна в нем участвует у КСУ, Депресс, Тинздиоус и Тифф, Олджи за команду Фиджерс Еспортс. Как всегда, собственно, как все предыдущие матчи. Ну и, конечно же, команду Seven Forces Сегодня представляют Инсайд Артём, Искат, Драй, Косяк... Кося... Косят? Косят. Да, именно Косят. Блади Мунф и Фромчкей. Ну что ж, начинается выход от команды... Здрасте! Эскадрай, что-то немножечко заблудился, выбежал прям своему сопернику затылком на Юсп, и в результате из-за этого по большей степени атака захлебывается, выходя на точку А, но справедливости ради, конечно, здесь рано говорить еще о какой-то захлебнувшейся атаке, потому что оборона еще только-только стягивается на точку и вполне себе... Вот этот момент немножечко осложняет, конечно, происходящее. Минус Артем, и в соло остается Фромчке, у которого 5 хп в распоряжении и бомбы. А, как выяснилось. СК Дрейс. А, ладно, хорошо, я окей понимаю, что Дрей, но С-то откуда? Как бы откуда С? <laughs> что за инсайдерская информация? Соло Соло по-прежнему и заход на точку Кстати, надо признать, успешный заход на точку Почти Почти, если бы на последней секунде Депресс не решил а, развернуться Трей, без с, я ошибся Все, вот а, это понял Это понял, а за это спасибо Спасибо 1-0 в пользу коллектива Fidges eSports у ребят начинается плюсик. Пока что плюсик, пусть даже и небольшой, но все-таки плюсик, заключающийся первостепенно, конечно, в экономике. А, ну, вот сейчас CSU, имея MP9, ну, не самая, конечно, качественная позиция для розыгрыша MP9. Однако вот Тиф с MK успевает сделать два минуса, прежде чем его убьют, но... Но тут, опять же, важно понимать, что два игрока обороны все-таки были убиты. Это КСУ и это ТИФ. Да, три еще осталось, но Артем и FromGK вполне себе могут затащить, я имею в виду. Почему бы и нет? Все-таки P250 и Дигл. Пистолеты достаточно коварные. А если еще и в умелых руках, так это вообще поднимает градус э, просто в потолок. Но Инсдиоус на дальней дистанции ставит минус по Фрому. И далее Артем остается в соло. Но тут уж... Ну, была возможность забрать Депреста. да тем не менее, раунд не спасался в любом случае. Можно было просто сделать вместо двух фрагов три но это не сильно на что-то повлияло бы, да, был бы небольшой экономический урон, э, вернее, был бы чуть больший экономический урон, но не более того. Теперь же раунд с теками, диглами, ну и в общем, все как обычно. Все как обычно у команды. Seven Forces не получилось взять один раунд, ну, попытаются взять другой. Рано или поздно все равно появятся калаши, и оттуда уже и потанцуем. Ой-ой-ой, не успевает выжить Депрест Вайхасу. Вайхасу, он даблкил, и еще у нас даблкил оформляет Тиф, находясь в коннекторе. Соло остается снова Фром, и его забирает Тиф. Дорогие друзья, это 3-0. Артём, это Илья, кстати, еще одна очень интересная инсайдерская информация но ну, это как, собственно, команда Олег, да, которая участвовала в этом турнире И заняла какое, если я не ошибаюсь, пятое, по-моему, место э, Типа забавно Забавно то, что там ни одного Олега в команде не было, но они назвались Олегами Тут, собственно, инсайд Артем, оказывается Илья Совсем-совсем неожиданно Дрей забирает Тифа и под флешечку Депрестет. Ой-ой-ой, легко забривает двух оппонентов. И первый девайс на раунд у команды Seven Forces явно трещит по швам. Ребята из Эстонии пока что не нашли, так сказать, ниточки, за которые не мешало бы подергать. И тем самым развеселить команду Fidges e Sports. Кстати, опять, не знаю почему, но... Худ не хочет показывать букву С в конце... Seven Forces E-Sport. Почему-то они пишут e хотя вообще там написано должно быть, как и у Фиджисов. Но это такой момент технический. Привет. О, я успела, Сашуленька. Привет, рад тебя видеть. Присаживайся поудобнее. Ну, у нас погиб еще один игрок эстонской команды. И теперь ситуация 3 в 1, что еще менее перспективно. Простите, дорогие друзья, если вдруг вы слышите на заднем фоне лай. Так бывает, потому что мой Собакин ждет... Мою супругу э с работы. Вайхасу. Обнаруживает Артема. И это четвертый раунд для коллектива Fidges Esports. Что-то как-то у эстонцев на собственном пике пока не заладилось. Немножечко вопросик, так сказать, пугающий и заставляющий задуматься. Э не идет почему. Потому что слабая сторона или же потому что не совсем угадали с пиком. Здесь вопрос, конечно, сложный. Но у нас готовится что, быстрый Б? Готовился что-то типа быстрого Б, но, как вы можете заметить, немножечко придется повременить, потому что хороший молотов прилетел, тайминговый достаточно. Тушить его, кстати, никто не стал, и у нас здесь... Uh, раскидки uh, точки А Но ну, это фейк раскидки на самом деле Точки А, за что огромный респект Команде Seven Forces В целом удалось Их соперники действительно повелись Вайхасу с одним минусом Теряет точку Б И теперь команду Fidges eSports ожидает ретейк Вот что uh, Животворящие раскидки делают Да, вот всего лишь раскидали грамотно Точку А находясь под спотом Б, ну и в результате получилось занять практически без борьбы точку, ну с одним разменом, ой-ой-ой, Дрей, в спине оказывается у СУ, забирает его и все, тут уже, мне кажется, ретейкать нечего, да и по сути некому, есть, конечно, игроки обороны, выходящие из кухни, но первое это Инс Диоус, Тиф разменивает, Тиф еще один минус, есть инфа по последнему, неужели будут пытаться ретейкать? Успел! Успел игрок команды Seven Forces добежать до соперника. И все-таки Дрейс затаскивает. Вот это было сильно, дамы и господа. Это было бесподобно. Как он? Как же он пытался, как же он потел и несся на всех парах. Все-таки успел. Круто, очень красивый и яркий момент. Запомните его. Какой бы результат в матче не был, всегда помните, что Дрейс спас один из важнейших, возможно, раундов. Для своего коллектива при учете все-таки того, что там не совсем адекватно все было по деньгам, этот раунд нужно было однозначно э, выигрывать. Инсайт Артём только что погиб в перестрелке, хотя если можно назвать это перестрелкой, он на соперника то даже не смотрел. Вайхасу один минус, ну и по результату дабл от депресса, да по-прежнему сохраняется давление на точку Б. И здесь у нас Тиф стянувшийся на выручку к своей команде, ставит точку в раунде досрочно, и никакой интриги, к сожалению, в нем не появляется. Здорово, бандиты, пишет Арислан. Арислан, приветствую вас тоже. Счет на табло 5-1 у команды Inside Артем. Посмотрел просто на Инсайд Артема и почему-то сказал, что это так команда называется. У команды Seven Forces, конечно же, eSports, минуснулись деньги. Из-за этого придется чуть-чуть, так сказать, Повременить с э, девайсами Они, конечно, появятся, но однозначно Боже! Тиф! Ты! Три минуса Ставит Тиф И два минуса от КСУ Замечательный раунд для обороны Легчайший, я бы сказал э, Опять же, не хочу ни в коем случае Обидеть команду Seven Forces, но раунд Действительно был легчайший для обороны Но я не думаю, честно сказать, что Эстонцы ставили хоть какую-то Ставку на седьмой раунд этой встречи Учитывая все-таки, что там деглы. Наверное, максимальная надежда и степень этой надежды распространялась только лишь на э, просто попытку выбить какие-то девайсы. Если да, то задача не выполнена. Увы, и ах, Фиджесы э, не понесли потери и деньги их, как вы видите, в данный момент, по сути, в безопасности, в случае даже какого-либо поражения в раунде, имею в виду, конечно же, э, все может измениться. Что-то позавчера... Фиджусы не играли так активно. Да, да, Сашуль, не играли. Именно так и было. Было очень грустно смотреть на то, как они атаковали. Но еще даже вчера на полуфинале, если я не ошибаюсь, то ли Смайл, то ли Мансайп, кто-то из них, в общем... Заметил, что не играли так круто Фиджесы вот до момента выхода в полуфинал Фейк-выход на точку в очередной раз И, короче, опять повелись команда э, Фиджес Еспортс э, Ну, типа, блин, ребят, странно играют Постоянно против них фейкуют, они постоянно в это верят а, такие интересные штуки сейчас происходят каждый раз, да, практически. Инсдиоус находится на стерзе, прекрасно понимает, что соперники уже вот здесь практически везде. И забирает а, Фрома, а следом еще и Бладимун погибает. Косят! Отличный тайминговый выход в коннектор КСУ один против двоих Ну и здесь, конечно, снайперская винтовка игроку обороны не сильно поможет Потому что это все-таки снайперская винтовка Это минус мобильность, как ни крути Ну и два калаша не имеют никакого морального даже права проигрывать этот раунд Ну просто не имеют Seven Forces откуда они? А, ну, я думаю, можно легко догадаться по флагу Разве нет? Ну, попытка в наглую дефать от КСУ, естественно, провалилась. Косят, третий минус и 6-2. Так-то же ведь вы можете, дорогие друзья, заметить, с каких стран э, коллективы флаги-то как бы... Флаги-то вот они. флаги не спрятаны. Ну, возвращаясь э, к экономической обстановке у игроков... Обороны, я как и ранее говорил, так и сейчас, в общем-то, повторю, они себя обезопасили, как бы закрепив свою экономику, получив минимальное, но все-таки преимущество. Спасибо автодиректору за то, что он так активно переключается между игроками, что аж три минуса было сделано, и ни один из них мы с вами не увидели. Вайхасу остался в соло, и его позиция на точке Б абсолютно здесь, в общем-то... <смех> ну, никак совсем не отражает э, шансы на победу Хотя нет, наоборот, отражает шансы на победу Вот ровно сколько на точке Б игроков атаки находится Столько шансов выиграть у игрока Fidges Esports э, Автоматически несложно догадаться, да? Я думал, просто поставили для красоты Не-не-не э, Я бы просто в таком случае, если бы не знал, из какой стороны эта команда Попросту убрал бы флаг и не стал бы его ставить вообще Ой, э, Сложное имя, я не знаю, как правильно его прочесть Чтобы не ошибиться Поэтому, простите, пожалуйста, вам тоже привет Но э, читать э, не буду его Потому что есть огромная вероятность Того, что я прочитаю его неправильно А еще два салама в чат И бан Вот еще один остался Но я предупреждал не обессудьте товарища с очень сложным именем. А, Аривидерчи, как говорится. Но смотри, успел написать окей. Молодец, молодец. Шокжахон его ник. Все, спасибо большое, Арислан. Я понял. Шокжахон. Не обессудьте, но спамить э, в чате не нужно. А тем временем у Фиджесов, собственно, засейвленный единственный девайс э, в предыдущем раунде э, игроком с ником Вайхасу. Все остальные, само собой, на галике. Ну, у Тиф только один единственный фраг. Только один единственный. Ну и 4 в 2. Глупо надеяться, что эстонцы отдадут такой раунд. Но справедливости ради Вайхасу и Тиф. Не самые простые стрелки, которых легко было бы перестреливать. Поэтому, естественно, здесь будет борьба от игроков обороны. Хотя я бы, наверное, все-таки выбрал сейф. Я думаю, здесь это было бы более правильное решение. Ну, Дрей в результате перестреливает Вайхасу, а у Тифа даже армора нет. Поэтому, собственно, ну, я повторюсь. Я бы выбрал а, вариацию сейва, но ни один из игроков обороны почему-то сейвиться не захотел Еще будут турниры, Акмал, а, турниров пока что не будет а, Завтра я участвую в бета-тесте одной игры За, Послезавтра я участвую в альфа-тесте одной игры а, На следующей неделе... А, нет, в пятницу получается Я комментирую три матча по Counter-Strike Global Offensive а, Но это обычные миксы это не турнир. А со следующей недели, видимо, начинается наконец-то Ведьмак. Видимо, но не факт. Что ж, все-таки хватило денег на какие-то девайсы команде Fidges eSports. И здесь энтрифраг на точке А от Bloody Мунфа. Раскидка здесь достаточно серьезная. Очень тяжело сейчас будет... Очень тяжело сейчас будет зайти игрокам обороны обратно к себе домой. Но Тиф попытался хотя бы из конта сделать <как> минус. Минус от Фрома со снайперской винтовки. Тоже, кстати, достаточно важный фраг. Он частично останавливает соперников и дает понимание того, где и кто может находиться. Поэтому минус от Вайхасу, ну, по снайперу, естественно, была информация. Здесь уже в наглую... Практически, практически... В... Ой, сгорает. Неосторожный. Депрест сгорел. Ну, Тиф имеет дефьюз киты, и поэтому он вполне себе достаточно спокойно успевает раздефать бомбу. И на табло 7-4. Очень хороший раунд в исполнении Seven Forces, но вот немножко, наверное, по позиционке они все-таки уступили, в результате чего и проиграли раунд. Нифига себе, крутая. Какая крутая жизнь у комментаторов. <с> ну, я бы не сказал, что прям крутая. А, смотря, конечно, в чем измерять крутость этой самой жизни. У каждого же ведь понятие крутая жизнь своя. Свое, точнее, понятие. Вот то соскучились по 1.6. Я соскучился по 1.6. Давненько уже не попадали матч по старой доброй версии Counter-Strike а на трансляцию. Ничего с этим не поделаешь. Ну, когда-то однозначно они появятся вновь. Тем временем осторожничают ребята из эстонской команды. И это вообще на самом деле ни разу не удивительно, потому что экономика обороны на данный момент лишена какой-либо... Уверенности в завтрашнем дне, что ли, давайте так выразимся а, Сложно, конечно, будет сейчас не уступить экономическое превосходство Но Энтри сделан игроком КСУ Артем моментально разменивается по ТИФу Инс подгорает немножечко Ой, а не, невзирая на то, что... Да ладно Да ладно, невзирая на то, что стоял в Молотове и Успел сделать два минуса с мп 9 Байхасу открывается под коннектор, в сайде находится Бладимумф, ну здесь со всех сторон просто вылазят игроки обороны и удержать такое, конечно, не получится. У них организация из Эстонии, а так там и русские, и белорусы, и эстонец. Это я в курсе, да, я в курсе. Ну, я поставил флаг, который мне сказали поставить администраторы турнира, да, собственно. То есть я уточнял перед началом матча, какой команде какой флаг ставить. И мне было сказано, что команде Seven Force нужно поставить флаг Эстонии. Поэтому, собственно говоря, и флаг Эстонии. Тиф пытается не выпустить на мидл своих соперников. В целом удается. Соперники действительно отодвинули как минимум подальше желание выйти на мидл. Но, естественно, от этой идеи они, конечно, не отказались. Отличный спрей от Депреста, да, минус от Тифа все-таки залетает из коннектора. Артем, тем не менее, забирает двоих, пытается забрать третьего. Ай-яй-яй, но третий ускакал, черт возьми. Но здесь за зато третий минус от Косята. И в результате у нас теперь ситуация 2 в 2. Вайхасу с КСУ КС почти, почти тески против Артема и Косята. Косят. Очень интересный никнейм. Я, конечно, сначала думал косяк, но, но все-таки косят. Бомба, лежащая на меду, это, конечно, огромный плюс для команды Fidges Esports. Им достаточно просто позиционно, грамотно разыгрывать. Но игрокам атаки... Да ладно, отпустили бомбу. Шикарненько, шикарненько отпустили бомбу. И бомба пойдет на точку А. Шикарненько, шикарненько. Вообще ни разу не угадали фиджесы. Ну и, честно сказать, конечно, есть вопросы к тому, что бомба лежит на меду. И мы ее почему-то не контролируем. Хотя, конечно, ну, целесообразность данного мува, я думаю, даже не стоит обсуждать. Однозначно, конечно же, нужно было наблюдать за бомбой. Ну, дым, раскрывающийся на точке А, намекает, намекает на то, что это выход на точку А именно. Ну и, собственно, поставленная бомба. Ну и, собственно, ретейк. Очевидно, здесь, конечно, надо пытаться выбивать. Артем обладает очень хорошей позицией. Дымы расходятся. И Артем забирает все таки Вайхасу. Правда, теряет много процентов своего лайфбара. КСУ Блестяще переигрывает. А вот здесь уже блестяще переигрывают именно его. Вот, мне кажется, второй раз надо было дефать уже прям вот не отходя. Я думаю, может быть... Косят и не сумел бы сразу среагировать. И как минимум непонятно, где сидел бы соперник. А, то есть куда надо было бы стрелять. А, за счет этой неясности было бы не совсем понятно, что нужно делать. Но не удалось. Не удалось, тем не менее. 8-5. Два раунда в первой половине остается разыграть. При этом, опять же, на 14-м раунде у Фиджесов, э, ну, такая себе экономика, если можно так выразиться. Она скорее отсутствует, потому что, ну, ФАМАС и МП-9 это, конечно, хорошо. Но вот остальные игроки, по сути, остаются без пистолетов. Тем не менее, два минуса от обороны и один ответный от атаки. Ну, точнее, энтри от атаки, если быть хронологически правильным. Трей. Попал. Хорошо попал. Ну, это минус ФАМАС. Вот один из девайсов, а, правда, у инсдиоуса ФАМАС уже, да? То есть он этот а, Фомасик быстренько себе прикарманил. Депрессит. Не успел сделать минус, ну и в результате сам погиб. Вот так. Вот так жестко сейчас Фиджесы обходятся со своими соперниками. Ну, а бомбу плавно перетягивают именно на точку А. Здесь у нас инсдиоус. Который прекрасно знает, что и из коннектора могут заходить, и из ямы, да откуда угодно могут сейчас заходить соперники. Тут нужно сверх осторожность проявлять. <звы> <звы> да ладно, да ладно. Боже, ну, мне кажется, Вайхасу даже с Диглом должен выигрывать этот раунд. Потому что, если обратить внимание на лайфбары игроков атаки, там 13, 16 и 26, легчайшие просто три пули нужно попасть в цель. И, в принципе, все. Но, конечно, позиция у... Вот это да. А, вот и поговорили. Позиция у Дрея была здесь самая, конечно, неприятная. Это ковры. Его оттуда было бы дольше всего и тяжелее всего вытащить. Но, о чем может идти речь, если Фром Чкей просто взял и... Покнул сопернику Савика в лицо. 8-6, последний раунд первой половины. Экономика у команды Fidges Esports, спорт естественно, восстановлена не было Что вообще можно было здесь восстановить при учете того, что в предыдущем раунде был форс? Ну, форс э, спровоцировал второй форс. Безвыходная ситуация. куда зачем-то Инс решил подкрасться, ну и тут же получил... По голове КССУ реализует купленную м причем реализует достаточно неплохо. Делает два минуса, но со свечами, со своими запрыгивая в коннектор, остается там. Без жизни. Два в три. А, Все-таки справедливости ради, даже невзирая на экономический раунд, атака в меньшинстве. Оборона Умудрилась. Получить численное преимущество. Правда, уже умудрилась его потерять. <смех> очень быстро. А Дрей забирает депресса да, Вайхасу последний. И здесь, кстати, тоже нужно попасть всего две пули. Всего лишь две пули, и это победа. Но Вайхасу об этом не знает, к сожалению. Ага, если команда выигрывает, им бонусик к выигрышу будет? Или просто 400? Uh, не, ну как, 2000 рублей получит команда, которая выиграет этот best of 3 матч. При любых раскладах вещей бонусов никаких, естественно, не будет, да. <кхе> Здрасте. <кхе> Ой -ой -ой -ой. Uh, второй раз уже Вайхасу мог затащить, но не затащил. Ну и по результату, дорогие друзья, очень неплохо сыграна команда Seven Forces, которые, по сути, проигрывали встречу со счетом 6-1 и сумели выйти на минимальные поражения со счетом 8-7 очень и очень достойный результат за атакующую сторону, но ну и опять же повторюсь, это был выбор команды Seven Forces, то есть сейчас эстонцы дали камбэк на своей же собственной карте и даже не удивлюсь, если они еще и в обороне легко сейчас выиграют, то есть если мы увидим 1-0 по картам в пользу эстонцев не надо удивляться. А, в таком случае мы с вами увидим Вертига, и там вот должен быть переворот, по идее. А может и нет. А, во всяком случае, правда, надо Мираж еще выиграть. Пока что с обороной все не так гладко, как хотелось бы. А, Дрей и Блади Мунф остались вдвоем. 18 хп у Блади и у Дрея соточка. Ну и 4 соперника. 4 соперника это, конечно, очень неприятный момент. Дрей попал. Но был все-таки в тифа, я думал, сейчас убьет своего тиммейта, но повезло, не убил. Вот КСУ в спине хороший хэдшот, и там где-то Вайхасу обнаружил таки Дрея. 9-7. К сожалению для болельщиков команды Seven Forces, в обороне эстонцы проиграли. Пистолетный раунд, а это как следствие означает, что экономика... Будет отсутствовать, ну, как минимум один раунд. А там уж все будет зависеть от команды Seven Force. Может и Force какой-то придумают. Ну, в идеале, наверное, я бы, конечно, видел два экономических. Но это я. Возможно, ребята по-другому оценивают эту ситуацию. С ТЗшкой на перевес Бладимунф отправляется пушить ковры и дает расклады о том, что, в общем-то, в коврах-то нет никого. И правильно, да, действительно, в коврах никого нету. Выход идет на точку А через яму всей командой Fidges Esports. Но молодец, косят. Без э, фрага не отдался. КСУ получает очень... Ух ты, Бладимунф, все-таки попал. Все-таки попал молоточек. Красивый хэршот с ЦЗшки. Но сейчас у него просто в сз уже патроны банально закончатся. Как вы знаете, э, обойма там совсем-совсем маленькая. Инс завершает этот раунд, сделав даблкил и 10-7. Вот такая вот печальная история пока что сложилась. Но, как вы могли заметить, фиджесы обожглись от об соперников достаточно серьезно. Невзирая на то, что Seven Forces, ну, вроде бы... В сильной стороне и с пистолетами. Ну, вроде бы, да, с... экономический раунд. Ну, о чем там можно говорить. Но как сильно они сейчас потрепали соперников. Поэтому тут нельзя однозначно, конечно, сказать, что это easy для Фиджеса или что-то вроде этого. Но КСУ, тем не менее, подхватывает фромчке, который ошибся, немножко э, играя в коннекторе. Ну, не то чтобы ошибся, так сказать. Э, просто оказался не совсем там, где нужно было оказаться конкретный определенный момент времени. Дрей заметил движуху в окне у своих э, соперников и неожиданно для КСУ поставил ему хэдшот в затылок. Депресс, бесподобнейшие два хэдшота. Ну и проход на точку а открыт. Артему предстоит, ну, сейвиться, да, по всей видимости. Здесь один в четыре. Нелогично что-либо пытаться сделать, хотя Артем что-то пытается сделать Разве что, порастреливать соперников, ну, не катит, мне кажется, эта ситуация на потенциальный ретейк Хотя даже есть дефьюз киты и второй армор, в общем, но нет ни одной гранаты, которыми неплохо можно было бы воспользоваться Вот подобрал флешку, поставил хэдшот в Тифа И прям в молотов, прям в молотов Тут, кстати, зря так осторожно надо ходить, потому что можно прям подгореть нормально Ну и с двумя хп, естественно, понимает, что его здесь будут ждать и получает в спину, понимая, что его будут ждать Все равно отвернулся спиной Что ж, 11-7 Каждая команда хороша по-своему Кто-то по стрельбе, а кто-то тактически. Пишет Монсайпе У Seven Forces есть тактика и они ее придерживаются Я в этом плане согласен Действительно У них есть тактика Это мы еще с вами поняли по четвертьфиналу Ребята там определенно намечают вектор на матч И пытаются его придерживаться но, конечно, продуктивность, вот в данный момент, если мы говорим про вторую половину, продуктивность этой стратегии, ну, мягко говоря, спорная. Потому что без экономики остались в очередной раз. Приходится играть снова с пистолетами. Снова приходится терпеть депрестата, который открывается из ямы, постоянно кого-то убивая. Ну, Косят на дальней дистанции с дигла стреляет, как с АВП, это замечательно, да? Потому что, когда у тебя есть человек в команде, который с дигла с одной пули всех убивает, это очень круто. Ну, не всегда, конечно, ваншотами. Да, второго соперника он добил, потому что у него было лоу хп. Но сейчас Косят попытается засейвить э, автомат Калашникова. Попытается. А позволят ли Фиджасы э, засейвить э, столь важный для команды Seven Forces девайс? Нет, не позволяют. Я думал, здесь еще хоть какая-то перестрелка получится. Но нет, Инс не преклонен. 12-7 и очередная попытка закупиться от эстонской команды. 4 М-ки и снайперская винтовка у Фрома Чкея. Ну и надо сокращать разницу в 5 матч-поинтов, очевидно. И что-то интересное, что-то готовилось, по всей видимости, быстрое, но Дымы и Молотовы немножко помешали, в результате команда Фиджес Esports решили все-таки оттянуться чуть глубже к своему спауну, и здесь даже перебросив бомбу, видимо, попытаются разыграть, я думаю, точку Б. Хотя, опять же, позиция Инсдиоуса и Тифа может быть как позиции на отвлечение, точно так же, как позиции на потенциальный выход, но Фиджесы не взяли бомбу. Это тоже очень важно понимать. КСУ. Отличный хедшот по Дрею и вновь. Вот вчера такие же самые ошибки совершали игроки команды Моменталка. Постоянно терялся контроль мида. Нельзя Мираж играть, не контролируя мидл. Тот, кто контролирует мидл, выигрывает раунд. 99,9. Случаев заканчивается именно так. В результате демейдж-дилинг 25 и 26. Суммарно команда Seven Forces нанесли. 51 урона всей своей командой. Появляются вопросы: почему Мираж? <laughs> почему Мираж, если вот так у команды Seven Forces этот Мираж идет? Идет он, ну, мягко говоря, не идеально. Вновь сброшена бомба в респауне. Не знаю для каких целей. Может быть, потому что сейчас Тиф пошумит. На точке А. И дальше, подбирая бомбу, придет к товарищам по команде на мидл. Это я пока что не берусь предполагать. Инсдиоус и тут по минусу. Ну и в результате да. Вот сейчас нужна бомба, и надо ее куда-то ставить. Но бомба лежит в респе, за ней еще сначала надо сходить. А сюда у нас уже пришел Косят. Ну, очень жаль, что Косят туда пришел, потому что если бы он не пришел во вражеский спаун, вполне возможно, он еще и выжил бы даже. Бладимунф минус тот самый Тиф, который находился в коврах на точке А. Ну и далее, естественно, будет попытка сейвить автомат Калашникова, потому что, ну, о каких ретейках может идти речь, даже банально не имея Дефьюз Китов. Депрестед достаточно быстро закрывает вопрос сейва соперника, ну и на табло уже 14.7. Между прочим... Достаточно сильно фиджесы сейчас давят на своих соперников. И давят в первую очередь экономическим превосходством, как вы можете заметить. У ребят из э -э России сейчас, ну, огромное количество денег на счету. У команды Seven Forces вынуждены очередной форс. Это МПшки, ФАМАС и 2Мки. Можно такое брать? Ну, почему нет? Объективно говоря, конечно, и такие раунды выигрываются. Но реализация таких раундов должна проходить... Ну, максимально, так сказать, собрано. И с четким пониманием того, с каких позиций ты будешь разыгрывать данные девайсы. Сейчас же ситуация разрешилась э, разменом на миду. Но атака по-прежнему пытается закрепиться и все-таки не отпустить столь важную позицию. Им, в принципе, это удается. Единственный игрок, который защищает сейчас мидл, это Дрей. Его. Как бы, ну, не то. Не тот самый хороший девайс, который можно было бы реализовать. Индзиоус успел залепить Дрею в голову. Unbelievable, дорогие друзья. Ситуация один на один. Бладимунф оставляет 11 хп оппоненту. То, что делать, конечно, категорически было нельзя. Тиф пытается перехитрить. Пытается перехитрить. Владимун тем временем уже находится на кухне и а, печет там себе пирожки с э, остатками команды, вернее, с бывшими игроками команды Fidges eSports. Ну а Тиф по-прежнему ждет, что все-таки его соперник нет-нет, да -нет чекнет Мидл И разбился. Сейчас как было бы смешно, если бы разбился. Но здесь неудачные тайминги. Сверх неудачные тайминги для Тифа. Ну, а посему 14-8. Ну, я бы, например, если вам интересно, как я бы, допустим, эту ситуацию разыграл, я бы сразу убежал бы на точку А, как только раскинул дымы, флешку. Вот он, мне кажется, неоправданно долго стоял и ждал мидл. Ну, я понимаю, конечно, опять же, почему он это делал. Но вот чисто я бы, допустим, побыстрее бы на А немножко ушел. Когда ты говоришь ТИФ, заболевание на, ур... на ум приходит. Ну, я понимаю, Витя, понимаю, конечно, но не я же так его подписывал. Это его никнейм все таки ТИФ, OG Gang, все дела. А, я тоже, когда об этом говорю, мне тоже сразу ТИФ представляется именно в качестве болезни. Реально семь форсов. Ну, очередной, кстати, форсетский. Здесь, в принципе, игроки обороны и не могли никак иначе поступить в данной ситуации. Но то, что они победили в раунде, не означает то, что у них закрепилась экономика. Владимунф снова забирает Тифа, как и в предыдущем раунде. Ну, а вот здесь уже сказывается нежелание игроками атаки проводить какие-то раскидки. Депрестат забирает Артема. Бладимун уже второй минус в этом раунде. И Вайхасу в соло э, находится на меду. Как бы мидл, опять же, я уже много раз говорил да, с, а, с точки зрения стратегии, позиция крайне важная. Но, конечно, никогда ты а, в клач ситуации, где ты один должен вытаскивать против трех оппонентов. Тут, конечно, мидл это скорее вообще беда. Ну вот, благодаря этому дыму, лежащему под коннектором, Вайхасу и пожил подольше, и соперника, по сути, сумел забрать. Теперь ситуация два в одного. А, дым... На зигзаге, естественно, дает понимание того, что это будет точка Б И здесь, естественно, справляется Дрей. Ну, о чем могла бы быть речь? Дрей находится в позиции. Дрей прекрасно понимает, что его сопернику нужно двигаться как можно быстрее. Потому что время давит. И плюс нужно не допустить своевременной перетяжки всех сил эстонской команды, коих оставалось два человечка, да. Ну и пауза. Пауза, ну, я так понимаю, наверное, от команды Fidges eSports. Дабы попытаться сбить кураж, который получили сейчас uh, Seven Forces Esports Если я правильно угадал, и паузу действительно от них, и именно с этой целью То это правильное решение Тут соглашусь, потому что, вот как я вчера говорил, да, паузы, помните? Матч, который начинался на Vertigo И начался он практически с пяти пауз uh, Собственно, вот та ситуация, когда, опять же, паузы были израсходованы Ну, про просто вот, просто так по большей степени, они были бы нужны. Так, простите, дорогие друзья, здесь спамер. Надо забанить. На Твиче. Все, забанен. Забанен, черт возьми. Ну так вот, да, о чем я там говорил. А, ладно, а, проехали. Забыл, о чем говорил. Вот говорю, это такая штука, да. Хороший матч вчера был на Вертиго. На Вертиго был интересный матч на самом деле. А, если выбросить, конечно, все минуты ожидания, которые мы провели на этой карте, то в целом, а мне кажется, интересно было, неплохо. Владимун через дымы по пульке аккуратненько забрал первого, а тут хаешечка добирает второго. Вот вам и вышли, называется. Замечательный выход от команды Fidges Esports. Ничего просто добавить даже не могу. Один-единственный раз они приблизились к тому, чтобы сделать один минус. Сняли 78 хп с Дрея и 1 хп с Артема. И то, я думаю, Артем, наверное, просто где-то неудачно оступился. И именно поэтому один хп и потерял. Но 14-10. Ну, вообще здесь, кстати, баллистика и нанесение урона в CSGO достаточно интересная вещь. Потому что, если мы так повспоминаем, уже даже за этот турнир был момент, когда в человека выстрелили с АВП, попали через, ну, через текстурку, куда-то там в ногу, и АВП нанесла всего там меньше 20 урона. То есть, ну, типа такое вот вообще. Прям просто жесть. И это вещь, которая ваншотает практически в любое место, ну, кроме там нижней части тела, да, кроме ног. 16-14 от 7-форсов и 2-0 по картам, пишет Монсайпа. Ну, а почему бы и нет? Инсдиоус, тем не менее, не совсем согласен. Однако тиммейты, которые должны выходить из ямы, ну, на отрез отказываются выходить из ямы. В результате Инсдиоус погибает. А теперь фиджисы просто стоят и тупят. Просто стоят и тупят. Ну, сейчас будут фейковать на точку Б. И только потом звено будет выходить из ямы. Звено это у нас КСУ и ТИФ. Э, они вдвоем будут пытаться захватить точку А, в то время как Вайхасу и Депрестед будут открывать точку Б. Ну, стандартный раунд. Не сказать, что он какой-то прям парадоксально удивительный. Все в целом так, как и должно, наверное, в большинстве раундов происходить. Просто вопрос, как игроки атаки смогут или не смогут сейчас открыть точку. Во всяком случае, перестрелку с Дреем, один из игроков атаки, не пережил. КСУ. Вау! Вот этот шлепок! Минус косят, и бомба все-таки устанавливается. И естественно, Вайхасу не стал даже дальше отыгрывать позицию. Просто ушел. Нет, просто стоит на коврах все равно. Почему-то. Что делает вот сейчас Вайхасу? Он должен был уже из Андера давным-давно занимать мидл и держать позицию в коннекторе. Но теперь Вайхасу пошел вообще каким-то совсем не тем путем. OG он же Тиф. Забирает Артема и остается на точке только Фромчкей. У него есть 100% здоровья и МК И дефюз киты. И хэдшотище! А сатанелый дефает, это я Не успевает. Это воль, дорогие друзья. Почти снял. Почти снял бомбу И практически спас раунд. И практически спас свою команду. Но, черт возьми, чуть-чуть не хватило. 15-10, и это матч -пойнт. Теперь фиджесы не могут проиграть в основное время этой карты, только лишь через овертаймы. Всем привет, хорошего стрима. Файзулло, приветствую вас, и приятного вам просмотра. Ну, а сейчас у нас игроки обороны вынуждены теперь закупаться. Разумеется, на что хватило денег. Здесь уж не до вопроса, нравится девайс или не нравится. Но... Вот МП 9 я думаю, это, конечно, вынужденная покупка от Фрома, потому что нет даже армора. То есть там банально не из чего было даже повыбирать. Три мки и аук. Вот это уже поинтереснее со вторыми арморами. И даже пусть с минимальной раскидкой. Но все-таки, согласитесь, поинтереснее, чем ничего. Попытка десанта на точку Б Здесь Артем, даблкил. Но размены минус с МАК-10 от это тоже прилетает. В результате ситуация 3 в 3. этот в упоре готов принимать кухню. И своим МАК-10, по сути... А как его еще реализовать? Я считаю, наверное, это единственное правильное решение. Только в упоре. Только борьба! Борьба, борьба! Один на один. Вайхасу остается с косятом. У косята аук. Это не тот девайс. Это что делает Вайхасу? Ха-ха-ха! Что делает Вайхасу? Боже мой, но он все-таки перестреливает своего соперника из команды Seven Forces. И победа достается коллективу Fidges e Победа, что важно понимать на чужом пике. В первой карте этого Best of 3. Ну, а теперь карта Vertigo, дорогие друзья.